Девайс поставляется вот в такой вот картонной упаковке. На лицевой панели изображен сам девайс, логотип компании и его название. Также указан цвет, который ждет нас внутри. На противоположной стороне у нас все, как всегда, технические характеристики и комплектация. Также сбоку есть голограмма и скрич-код, благодаря которому девайс можно проверить на оригинальность. Внутри коробки располагается сам девайс с предустановленным картриджем, еще один запасной картридж и кабель USB-C. Новинка обладает классическим форм-фактором стика со срезанными углами. Корпус девайса выполнен из металла, но вот назвать его компактный язык не поворачивается, потому что вместе с картриджем он аж 113 мм, а вот весит совсем немного, его вес составляет 46 грамм. Даже можно сравнить его с миниканом, видите, какая большая разница. Но, тем не менее, в руке он лежит довольно удобно и не вызовет у вас никакого дискомфорта. В общем, дизайн устройства вполне себе обычный. С самого старта производитель обрадовал нас аж семью различными расцветками. На корпусе отсутствуют декоративные элементы, кроме названия устройства и логотипа производителя. На лицевой панели у нас красуется одна единственная кнопка Fire. Она отвечает сразу за несколько действий. Во-первых, она включает и выключает устройство. Во-вторых, благодаря ней переключается мощность девайса. Ну и в-третьих, при нажатии на кнопку Fire напряжение передается на испаритель. В нижней части устройства располагается небольшой информативный экран. На нем указано сопротивление на испарителе, мощность, которую вы выставили, время затяжки и заряд аккумулятора. На самом дне устройства разместился мой любимый порт USB Type-C. Мощность на этом устройстве переключается очень просто. Для этого вам всего лишь нужно три раза нажать на кнопку Fire. И впоследствии от одного клика мощность поднимается на 1 Вт. Но также можно и зажать кнопку вплоть до 30 Вт. Внутри этого девайса разместился довольно большой аккумулятор на 1000 мАч. Заряжается он силой тока в 1 А, так что до полной зарядки вам нужно будет потратить не более 1 часа. Как и говорил ранее, максимальная мощность у этого девайса 30 Вт. Минимальная 1 Вт. Теперь пришло время поговорить про картридж. В комплекте идут их сразу два, на 0,6 Ом и на 1 объем у этого картриджа солидный и составляет аж 3 миллилитра работает он на несменных испарителях заправляется снизу а отверстие заправки находится под небольшой заглушкой для такого типа устройств я рекомендую использовать жидкость с содержанием глицерина не более 60 процентов ну а в конце ролика я как всегда рекомендую данный девайс любому пользователю будь вы пользователь со стажем или только начинаете знакомиться с вейпингом он довольно красивый удобно лежит в руке у него классная затяжка и довольно хорошо. Хороший вкус, ну и отлично передает никотин. В общем, это девайс хороший, если хотите парить крепкую жидкость, он вам идеально подойдет. Ну и конечно же, на нем можно парить и нулевку. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.